Всем привет! На связи Кузнецов Никита вы смотрите канал Настольный теннис для всех. В первую очередь я хотел бы попросить вас чаще подписываться на мой канал и ставить лайки, потому что это жизненно необходимо для моего канала и для его развития. А сегодня я хотел бы рассказать об очень полезной двухходовой комбинации. Не будем сразу затягивать и а, разговаривать много о теории, сразу по сути дела. А, для того, чтобы выполнить данную двухходовочку, вам нужен первое, напарник, а, второе, желательно большое количество мечей, хотя бы там а, 30-50 штук, для того, чтобы вы могли делать это упражнение эффективно и Ваш напарник должен уметь грамотно выполнять укоротку и длинную подрезку. Теперь давайте конкретно объясню, что к чему. Итак, значит, первый ход. Ваш напарник выполняет вам подрезку короткую по всему столу. Может оставить вам коротко вправо, либо коротко влево, в середину, без разницы. Первый ход вы также принимаете коротко и вторым мячом ваш напарник режет максимально длинно, чтобы мяч падал на белую линию вам в правый угол. И далее вы а, выполняете топ спин. Это упражнение позволит эффективно работать вашим ногам и также большое количество повторений позволит при игре на счет более качественно выполнять данный элемент. Согласитесь, что... При э, игровой практике самое главное это принять подачу и уметь э, грамотно и эффективно атаковать. Постарался подробно изобразить суть данного задания. То есть первый ход. Ваш напарник должен кинуть мяч вам максимально близко к сетке. Без разницы. Обратите внимание на желтые стрелки. Это право, лево, центр. Совершенно без разницы. Главное, чтобы Мяч был укороченный для того, чтобы вы сделали шаг к сетке и приняли мяч И далее второй ход максимально быстро и резко выполнить подрезку на белую линию Для того, чтобы вы максимально быстро отскочили назад и сделали топс Yeah. И хотел бы дать вам пару советов по поводу данного упражнения. Первое. После того, как вы закончили выполнять данное упражнение, рекомендовал бы вам 10-15 минут поиграть, то есть выполнять подставки, поворачивать, чтобы вы почувствовали мяч. Потому что данного упражнения с большим количеством мячом большая нагрузка на ноги, на руки, тем самым они забиваются и могут потерять ваши руки, чувствительность к мячу. Поэтому не забывайте играть. И второй момент. Данное упражнение я бы не рекомендовал выполнять каждый день, если вы тренируетесь. Но 2-3 раза в неделю будет вполне достаточно. И результаты не заставят себя долго ждать. Если вам это видео понравилось, не забывайте писать комментарий, подписываться на мой канал и играть настольный теннис. Всем пока, до новых встреч!